Как людям выживать? Что, опять огороды? Сельские малые, малые города, да, так и будет. Я уже где-то прочитала у какого-то дяденьки, который сказал, я картохи в три раза больше посажу. А у меня нет картохи. Значит, городские подработки всех возможных видов, ну, мы же все тоже проходили. И ограничение потребления того, что вы не сильно уже можете себе позволить. Вот и все. А что этот дефолт уже добавляет? Вы знаете, на фоне этой разрухи дефолт, не дефолт. Честно? Мы что, куда-то пойдем занимать? Да? Сейчас вот побежали занимать на мировом рынке денег. Чего нам этот дефолт? У нас, понимаете, когда у вас мы, мы с вами рассматриваем ветрянку, а вот Перед этим рассматривали признаки чумы. Я уже ветрянки не боюсь, честно вам. Картина вообще ковровой бомбардировки. Я просто сейчас накалываю на карту все города, которые попали под риски. И это уже большинство городов металлургии, особенно в европейской части. То есть череповец сверсталь вывозить не может экспортировать. Ограничения по листовому прокату для Новолипского комбината это общие санкции против металлургии. Им это важнее всего, потому что у них больше экспорт на Европу. Это запреты Евросоюза. Вот. Меньше рисков, но все равно есть и понятные у Евраза. То есть вся российская металлургия как бы встает дыбом. Очень много проблем. И вы понимаете, что медкомбинаты это большие коллективы. Там работают десятки тысяч человек. Поэтому как выкручиваться будет бизнес, непонятно. Дальше родная власть выстрелила в ногу и запретила экспорт березовых балансов, щипы, это для бумаги и, для, и кряжа для фанеры. И это значит, Карелия частично встает, что будет делать Сигежа Групп, ну целелоска останется, а с остальным большие вопросы, потому что основная часть этого экспорта шла на Карелию, на простите, шла на Финляндию. Поэтому как бы у Сигежи это существенный кусок. Не только Карелия получается, и в Архангельской будут вопросы. То есть это северо-запад. Дальше. То же самое с этим запретом. Это Приморский край, Терней. Тернейский район. Это поселок. Но там люди работают в основном на Леспроме. Им закрыли экспорт этой самой вот этой номенклатуры на Корею и Японию, которые недружественные страны. Ну, стреляем себе много прицельно. Дальше. Юг. Мне всегда казалось, что ну как бы с аграркой это будет ничего. Полный запрет экспорта зерна. И это значит... Как будут сажать в эту весну фермера? Слава богу, пока крупный западный бизнес сказал, что в этом году семенной материал поставят. А в 23-м уже будет смотреть. То есть как бы не подрывают совсем. Слушайте, у нас половина семенного материала по подсолнечнику, сахарные свекли, другим культурам. Это импорт. В этом году дадут. Но если вы не можете вывозить многое, семечку подсолнечную, зерно, фермер будет чесать репу и думать, а сколько ему сажать-то? Потому что то, что мы видим сейчас худшие цены, это борьба с ростом цен, которая, в общем, ужесточается очень сильно. И для тех, кто производит, сейчас вопрос: а я свои издержки отобью? Я буду столько же производить, как в прошлом году, потому что есть проблемы с продажами. Поэтому Юг аграрный, это не города, но как бы это очень значит. черноземка, это все наши основные регионы: Алтайский край, хотя он вывозит меньше, Поволжье. Будут очень большие вопросы. Дальше. Уже мы про автопром поговорили. Там все предельно понятно, даже если не уйдут корейцы и японцы. Они вроде пока не уходят запчастей, комплектующих нету, все встает. Автоваз встает, насколько я знаю, только зайка наша Лада Гранта, которая вот совсем уже, ну, бывшая копейка, да, вот что-то похожее, она из нас наших собирается, вроде ее еще собирают. КамАЗ встал, потому что кабина от Даймлера. Это набережные Челны Татарстан. Я вот могу вам так просто идти по географии страны и город за городом показывать, пожалуйста, как, а, отрасли, которые у нас очень неплохо развивались это транспортное машиностроение Синара, Верхняя Пушма под Екатеринбургом встает потому что это с Сименсом Трансмашхолдинг, Тверь, куда я завтра поеду это с Алстомом французским встает, комплектующих нет а это лучший завод был В Твери, туда люди пытались попасть там хорошие зарплаты, хороший соцпакет Урал завод закрыли но он в основном на внутренний рынок работал, а танки грязи не боятся, но пусть продолжают эти танки выпускать. А с грузовыми вагонами какой будет спрос у экспортеров? Грузовые полувагоны покупали экспортеры. Если вам перекрыли кислород, вам зачем новые полувагоны? Понимаете, вот ситуация развивается день от дня все круче и круче. Пока не тронули цветную металлургию, Берипаска, правда, под санкциями, не знаю, как он продает, видимо, через Гонконг или как-то хитрее. Не тронули Норильск, с чем я их пока поздравляю, потому что это никель, медь и а, палладий. Уран вроде вывели из-под санкции, но в основном мы уран-то добываем у казахов. Обогащаем тут как-то, но добываем мы его у казахов. Там Росатома есть свои а, рудники урановые. Не тронули, вроде бы, нет, Airbus не тронул «Титан», но «Боинг» «Титан» закрыл. То есть на Европу они как бы слабину дали, а Америка напрочь закрыла. Так основные поставки «Верхняя Солда», север Свердловской области. Это «Боинг», «Боинг». Все, до свидания. Город просто при заводе. Поэтому вот сейчас сыплется, сыплется, и похоже, что будет добавляться, потому что обсуждаются вопросы причем у нас в стране, Они а накажем ли гадкий Запад сокращением поставок минеральных удобрений. Я могу перечислить города, которые живут на этих заводах на производстве минеральных удобрений. Это крупнейшее предприятие Новгорода, это Березники Соликамск Пермском крае, это в Тульской области большое предприятие. Но ну, вы назло маме отморозите уши, а люди-то как будут работать? 80% российского производства удобрения идет на экспорт. 80%. Ну, перекройте кислород, значит, станут предприятия. Очень многое делается для того, чтобы снизить цены внутри России. Дико боятся роста цен. Поэтому уже фактически госрегулирование цен металлургии и принцип такой, пока не насытите полностью внутренний рынок по низкой цене, а экспорт потом, что останется, пожалуйста, сами. Он, правда, перекрыт уже в большой мере, но металлурги частные, они люди опытные, они, конечно, будут искать альтернативные рынки, но пауза в этом процессе неизбежна, а домну нельзя задуть. Понимаете, это непрерывное производство. Если вы домну задули, то вы потом несколько месяцев будете возвращать ее в работу. Поэтому вот считаю ущербы, поражаюсь тому, в какой мере люди это не понимают, потому что это вся страна, это множество городов. Еще я не готова вам назвать кучу городов, их просто их сосчитать невозможно, где сидят комплектующие ко, мног, ко многим этим предприятиям. Ну, вы сделаете комплектующий, пожалуйста. А сборки-то не будет, потому что не хватает каких-то деталей, которые в нашем машиностроении покупаются. Встают все проекты «Новотека» железно. Вахтовики, АУ, которые туда ездили сотнями и тысячами работать со всей России. Потому что зарубежное оборудование «Новотеку» поставляться на газожижающие заводы не будет. Дальше. Все, что связано с нефтегазовым оборудованием. Ждем -с. запрет прямой из Штатов на энергетическое оборудование, а у нас мы много покупали в Теке оборудование, поэтому какие-то запасы есть, но ну, опытные люди мне сказали следующее: по ширпотребу, но ну, это в пределах месяца, когда встали поставки, по комплектующим для бизнес-ту бизнес это в пределах двух. То есть второй квартал будет кварталом X, будем посмотреть. Поэтому сейчас а глядев поле боя, я просто понимаю, и уже не буду успокаивать людей. Вот уже не буду успокаивать людей. Я понимаю масштаб происходящего. Ценовым сдерживанием, давлением на бизнес, сволочи, сахар выше такого-то количества рублей не повышать. Ну вы что-то тормознете, да? Но любой производитель не работает себе в убыток. Военный коммунизм, что ли, будем вводить? А я вам об этом и говорила Ну мы приблизились, после нашего с вами предыдущего разговора Мы маленько приблизились Все, Но... да, что уже дно, что вот уже прям все Когда начнут снимать санкции? Не раньше, хотя бы кусочек Хотя бы кусочек Когда, например, вернут летные сертификаты Боингом и Airbus? Uh -huh. Вот для меня это вот очень важно Потому что это быстро, uh -huh. да, и, и это понятно сразу uh -huh. Прочие санкции так быстро снимать не будут. Давайте вот чек-лист. Боинги и Эрбасы. Восстановление летных сертификатов. Но восстановят ли? Ведь мы же бермудские все эти застрахованные самолеты перевели в свою юрисдикцию. Кто не понял? И Это мы их присвоили. Мы их присвоили. И сейчас пока не до них. Но потом это будет большое и серьезное разбирательство. Поэтому вот тут это такой оселок, понимаете, сочетание нарушения правил и попыток, ну, кривой, но национализации. Но я надеюсь, что это обойдется внешним управлением, еще раз. Потому что вот перевод вот в эту национальную юрисдикцию, это косвенное, это не в лоб, мы вас все сейчас заберем и будет это наше. Это вот, ну вот еще раз, пока это идет огородами, огородами. Поэтому можно откатить, я бы так сказала. Есть шанс откатить. Это не сразу в Международный суд. То есть можно договориться, если есть договороспособность. Первое. И второе, когда восстановятся контейнерные перевозки. Вот эти для меня две ключевые вещи. Потому что это возможность в стране летать и возможность в страну ввозить. Вот смотрите за контейнерными компаниями и ситуации с, с иностранными самолетами, которые в лизинге у российских авиакомпаний.